Меня зовут Азим Ахматов. Я бывший сотрудник института омбудсмена. Проработал с 2008 года до прошлый год, до 2022 года. Стаж работы у меня большой. Вот. И в чем заключается проблема? Вкратце я вам обрисую ситуацию, которая сложилась в институте омбудсмена. И меня уполномочил весь коллектив чтобы я выступил и их вот эти тревоги и чаяния вам донес. Дело в том, что по закону о госслужбе государственные служащие не могут выступать с критикой своего, своего руководства, поэтому они уполномочили меня, есть у нас еще сотрудник, бывший сотрудник Бахыт Джандигитов и Нурджан Бобеков. Вот. Один из сотрудников Нурдиабубеков, он сейчас судится. Он был уволен, неправомерно уволен. Его дело рассматривается в суде, уже во второй инстанции. Уже во второй инстанции. Первой инстанции он уже выиграл, что его увольнение незаконно. Дело в том, что с приходом Атар Абдрахматова в коллективе сложилось. Я не буду говорить там о политическом заказе или о каком-то давление сверху, я говорю от имени коллектива. Не от имени парламента, не от имени там Белого дома, не от имени Серого дома. Я говорю от имени коллектива. В коллективе сложилась нездоровая обстановка, когда Атыра Абдрахматова, значит, позволяет себе, вот я вам открыто, честно говорю, никакая судебная инстанция меня не может оспорить, она позволяет себе ежедневно приходить в 3-4 часа дня на работу, Никогда ее не было в 9 утра, ни одно э, совещание с руководителями э, отделов или с э, коллективом не было проведено. Вот за, за год ее э, управления институтом не было ни одного совещания, ни одного собрания, ничего не было проведено, потому что она себе позволяет приходить на работу в 2, в 3-4 в часа дня. Э, с утра ее никогда не бывает. В связи с этим накапливаются жалобы, заявления, обращения граждан, организаций, которые обращаются в институт омбудсмена. И свои полномочия она не передает на то, чтобы эти заявления, обращения могли рассмотреть заведующие, заместители омбудсмена. Не передает. И у нее месяцами, месяцами, буквально месяцами лежат эти заявления на столе. В других случаях Получается, когда она приходит на работу и начинает работать с 4 часа дня, она начинает работать до 9 вечера, до 10 вечера, до 12 вечера, ну, как ей заблагорассудится. И держит весь коллектив, весь коллектив вот до тех пор, пока она на работе. Вот. И э, те, кто уходит, ну, рабочий трудовой график, он так предусмотрен, что с 9 до пяти вечера работают, до шести вечера работают. И вот коллектив, он остается до 9 вечера, до десяти вечера, некоторые до 12, когда авральные какие-то сообщения у омбудсмена, они вообще могут там остаться, ночевать. Это нездоровая, нездоровый график работы, нездоровая обстановка в институте омбудсмена. Это раз. Второе. Когда она заявляет повсеместно, что прошли Две проверки Генеральной прокуратуры, и Генеральная прокуратура ничего не выявила? Это самая настоящая ложь, потому что Генеральная прокуратура провела свою ну, дежурную, ну, ежегодную проверку, ту проверку, которую она проводит по испол исполнительской дисциплине. Это значит, как исполняются документы, сколько заявлений поступило, сколько заявлений рассмотрено, сколько положительно, сколько отрицательно и все на этом Генеральная прокуратура полномочия заканчивается. Коллектив обращался в Генеральную прокуратуру, но по нашему обращению Генеральная прокуратура рассмотрена не было. Наше обращение Генеральной прокуратура не было рассмотрено. Поэтому те две проверки, которые прошли, это полугодовые, значит, ежегодные проверки. Они заложены и в бюджете прокуратуры. Они заложены в плане работы прокуратуры. Они заложены и в плане работы Института омбудсмена потому что институт Омбасмена как значит, орган парламентского контроля, а над ним, естественно, есть другой контроль. Это вопрос уже законодательной инициативы, это уже не, не наша инициатива. Вот. Это два. В-третьих, когда она, когда прошла проверка, вот настоящая проверка прошла, межведомственная проверка с участием сотрудников ГКНБ, Госкадровой службы, той же самой прокуратуры, около семи, в общем, органов пришли по заявлению коллектива проверить, значит, по заявлению коллектива проверить кадровую работу Ахихачи. Этой вот этой межведомственной комиссии было принято решение о том, что в кадровой политике у Ахихачи есть нарушения. И были указаны конкретные нарушения, значит, незаконное увольнение, это раз, давление на сотрудников, это два, значит, ну, нарушение исполнительской дисциплины, когда не рассматривается заявление заявителей. И, в общем, ряд таких вот мелких еще замечаний было, после которого, после которого сама Абдрахматова обратилась к генеральному прокурору с жалобой на эту комиссию. И генеральная прокуратура вызывала каждого из членов вот этой комиссии, межведомственной комиссии на допрос. Или, может быть, не на... Ну, в общем, вызывала Генеральную прокуратура, спрашивала, почему вы так написали? Кто вам сказал так написать? Было сверху давление? Не было сверху давления? А на самом деле давление это идет как раз-таки от имени омбудсмена. Омбудсмен давит на... Уже даже не на коллектив. Он давит на членов межведомственной комиссии. Я не знаю, сотрудника ГКМ бы вызывали в прокуратуру или нет, потому что это сказочная будет ситуация. И самого сотрудника Генеральной прокуратуры, который участвовал в этой межведомственной комиссии, скорее всего, наверное, спрашивали. Но остальных, вот заслуженный юрист Кыргызстана Бреева Вячеслав Георгиевич, он был представителем... Совета Федерации в этой межведомственной комиссии. Его вызывали в прокуратуру. Из госкадровой службы один из начальников управления был в этой комиссии. Его вызывали в генеральную прокуратуру. Только потому, что Раб Абдрахматова пожаловалась, что они неправильно это выводы сделали. Семь ведомств неправильно сделали выводы по ее персоналиям. Это третий факт. Ну и вот как вот но в Кыргызской посты, вот о чем получается, она каждый день какой-то маленький штрих заполнял вот эту вот огромную чашу негодования коллектива. Это и абсолютное безразличие к ветеранам коллектива, когда она с первых же дней сразу всех ветеранов собрала и не не прощаясь с ними и не благодаря их, она просто им поставила условия. Вы все пенсионного возраста пишите заявление и дуйте отсюда. Все. Ну, там, конечно, законодательно ни к чему не придерешься, но в любом случае это человеческое отношение очень, ну, некрасиво оно поступило с ветеранами. Потом, прошлый год, прошлый год был 20-летие создания института омбудсмена. Об этом ни одно СМИ не знает. Об этом ни один э, портал ничего не сообщил, потому что 20-летие э, создания Института Омбасмена прошло просто впустую. Э, не было никаких мероприятий, не было никаких там, ну, как полагается, там, наград, вызов э, э, старейших работников, там, какие-то грамоты, это... Ничего этого не было, весь коллектив как работал, так и работал, и как... Э, Возмущался, так и остался возмущенный. Но это событие все-таки такое очень значимое событие. 20 лет создания Института Омбасмена, и никто об этом не знает. В этом году уже 21 год, уже исправлять не зачем. Такие вот такие штрихи, потом на 8 марта, ну, конечно, это женщины, может быть, это чисто женский подход, но на 8 марта, например, это и во всех коллективах, наверное, и в институте умственного 20 лет было такое, что мужчины собирались, женщин поздравляли. На 23 февраля женщины собирались, мужчин поздравляли. Все под запретом. Все под запретом. Никаких поздравлений, никаких выходов это. Есть карточки на вход и на выход, электронное фиксирование. Поставлен журнал такой дедовский метод, каждый должен подойти в этом, кроме карточки чиповой, еще в журнале должен написать, что «я пришел». В обед выходят через чип, в обед заходят через чип. Если в 2 часа обед закончился, а сотрудник зашел в 2.15, пиши объяснительную. И причем все выговоры, все замечания, все предупреждения – то, что зафиксировано какие-то нарушения, все это делается с маху. Вот идет Абдрахматова, в обед пришла на работу, где этот сотрудник? Этот сотрудник уехал по заявлению вот туда-то, туда-то. В журнале записался? Вот он не записался, потому что срочный вызов был. Там бабушка, может быть, старенькая, ее избивают, или ребенка избивают, детский отдел у нас есть. Срочно выезжает это. Не записался, все, я объявляю выговор. Ну, есть э, законодательные основы, как объявляется выговор. Это берется объяснительно, это создается, ну, может быть, там два-три человека, комиссия, когда э, они хотя бы расследуют это, почему ты не был на работе, или почему опоздал, почему поздно пришел, почему рано ушел. Это, ничего этого нет. Выговор, выговор, все, бумагу берут, выговор. Когда... Коллектив обратился по поводу вот этого, что 20 человек за один день получили выговоры. Какое-то массовое мероприятие было а у сотрудника, а отец умер, и все поехали к Хуранокту. Вот. 20 человек, которые ездили к Хуранокту, получили выговоры без э, расследований, без служебных этих. Вот. Когда 20 человек написали письмо, Джоур Кенеш, как э, орган, который стоит над Институтом Омысвина, Написали письмо, по-моему, по звонку председателя комитета, Джо Неша, это просто был звонок, она этот приказ, то ли она еще не зарегистрировала, то ли она его уничтожила, в общем, это, но у людей остались копии выговоров на руках. Может быть, в подлиннике она его отменила, но у людей остались это. Это для того, я говорю об этом, чтобы не быть голословным, чтобы потом завтра, например, если она скажет, что этого не было. Это подтверждается документально. Подтверждается документально. Потом, если э, говорить о решении, например, комитета или фракции, э, что вот они рассматривают э, по заявлению сотрудников омбудсмена, они принимают такое решение, это тоже неправильно, потому что комитет и фракция вынесли свои решения о ей недоверии, потому что те цифры, которые предоставлены в ежегодном докладе, они не соответствуют действительности. Если она пишет, что у нее 19 вакантных мест и сейчас идет конкурс, то ничего подобного нет. Когда уволилась э, заместитель омбудсмена Джангарчева Гульнара Мурна, согласно закону, она в течение месяца должна была подать э, кандидатуру на ее место. А, а, до сих пор нет э, заместителя омбудсмена. Уже больше года прошло, она никакую кандидатуру не подает. И те кандидатуры, которые... Но ну, мы же все понимаем, что мы живем в стране, где э, тоже телефонное право иногда может быть. Э, кто-то просит, вот эту продвинь, эту продвинь, это потому что это место э, для гендерного баланса, это чисто для жен, женщины-заместителя. А никого не пускает, и сама не подает, и никого не пускает, и это нарушение закона. Это Джоур Кенеш признал как нарушение э, закона, э, в течение месяца не было подана кандидатура, э, и ничего, э, и ничто не мешает ей. Потом э, Джоур Кенеш проверил э, командировочные расходы, Омбудсмена. Получается так: вызов приходит из Бельгии, получается шенгенская виза Атера Она едет не в Бельгию, а в Италию, во Францию. Биенналии художественные смотрит. Она может отвлечься на показ мод в Италии. До Бельгии не доезжает, хотя вызов приходит из Бельгии на семинар, на конференцию. Это, это по шенгенской визе она в любую страну ездит. Потом вызов приходит с условием оплачиваемости всех командировочных расходов принимающей стороной. Получается из кассы все расходы, командировочные, суточные, транспортные расходы, получается из бюджета государственного. Это получается, дважды оплачиваются ее расходы. Вот это все было выявлено. Это, об этом коллектив не знал, об этом коллектив узнает только из решения комитета и из решения фракции. Поэтому связывать наше заявление, вот нашего коллектива сегодня, сегодняшнее заявление, и какие-то политические игры, я, ну, как бы, я далек от этого. Все, спасибо. Да. Да. Да. да. И второй вопрос, вы уточнили касательно средств из года бюджета. Это получается не целевое использование выданных средств вам командировочных, да? А это как-то фиксировалось комитетом, а дальше комитет это никуда не пошло? Здесь э, есть, значит, такая законодательная инициатива идет от парламента. Если... Э, отчет, ежегодный отчет считается непринятым парламентом, то создается комиссия, которая будет рассматривать это. Это все сейчас пока в виде материалов лежит у членов комиссии, ну будет лежать у членов комиссии. Сейчас она в комитете. Вот эти все материалы, нарушения финансов, нарушения кадровые, в том числе наше заявление коллективное. Потом решение межведомственной комиссии, все это в комитете сейчас. Если создастся комиссия, которая, вот, например, завтра будет голосование по решению комиссии, принять или не принять его, решение комиссии, это уже не обсуждается ежегодный отчет, потому что ежегодный отчет уже не принят. Да. А дальше, дальше, парламен... да, дальше парламента еще не пошло, да, потому что уголовная ответственность нужно разрешение парламента. Это так же, как... Нецелевое использование, да. Злоупотребление э, должностными полномочиями, нецелевое использование. Э, это уже будет, наверное, на, ну, от решения э, парламента зависеть. Нет. А, да. вы касательно... а, штатное расписание, да, давайте я отвечу, потом как переднять. Штатное расписание в Институте омбудсмена утверждено было еще при омбудсмене Отурбаеве когда был у Турбаев, потом пришел генерал Мамытов, он не менял штатного расписания, и наоборот, он даже заполнил штатное расписание полностью. 105 человек штатное расписание, включая реги регионы. В каждом регионе у нас по 3, в некоторых по два человека, в некоторых по три человека. В Орстской области по три, 4 даже человека, а вот в Таласе, в Боткене по два человека. Штатное расписание было полностью заполнено, 105 человек. 70 человек работает в Бишкеке, и э, 35 человек работает в регионах. В регионах. На сегодняшний день э, по штатному расписанию э, вакансии числятся 35 человек. Это только ответственных сотрудников. Ответственных сотрудников. Э, 4 э, вакансии числятся по техническому обслуживающему персоналу. Э, были уволены все э, технички, потому что они подписались под э, заявлением коллектива. Вот. 4 вакансии существует, но в ежегодном отчете числится 19 вакансий. Вот это тоже не состыковка. А Атара дает, что у нее 19 вакансий на сегодня. С ее приходом, вот как раз вот эти, значит, постепенно, постепенно, постепенно, на сегодняшний день вот 35 человек или сами ушли, или были уволены. 65 человек, да. 65 человек, это в каких-то, может быть, регионах там одного человека не хватает, двух человек не хватает, а по коллективу нашему вот, в Бишкеке это 19 человек. Она в ежегодный доклад включает цифру только по Бишкеку, хотя у нас в регионах тоже сотрудники есть, и там тоже есть вакансии. А вот Крышать Перень, да? Крышать Men, <клес> о, а, Азим Казац Шахматов, Ахикачей Апаратн, Ахикачей Апаратн, Ахикачей Апаратн, Ахикачей Апаратн, мен колектив безден, на какие коллективы, говорю, из обращения, где-то с моими или Ички, ички иштер ойншелы айтберу от ауызда аппаратын ишиндеге а, иш, ишмер ойншел. Анан, а, бис, а, мен ай, айтарымды, мынахи биздин коллективис айтарус, а, жана, а, орышшады айтып кеттім, а, теге, өзін авторитетін, а, Атыр Абдурахмату, гелгенден берілі, гелгенден берілі, а, ечбір, дай, дегелге көтер алыбай қойду, өзін авторитетін. Коллективы из них. Я Информационные агентства. Интервью беру отхода. Ошу тердин. Айтип кеттиму. Я не могу. Атыр Иштеп тұрып. Иштеген учен жоқта. Иш Анкени мы такие дядьку боянда мы бис баланча баланча, чирки, бар баланча баланча, гойгойлерды чештik, баланча кайрларды аткардik, мы носу вончанан түччанан чыкты биагы чыкпа қалды, деген нимеси бар, мунун бары ал. Анкени өз жосу атрапрахмато мы наки мен ачыгайтып muşka hiç bir de у нас есть коллективные карманы, у нас есть у нас есть у нас есть у нас есть у нас есть у нас есть у нас есть у есть у есть у есть у есть у есть Тункачей, ОТЫРГАН сатрунгтеры, если мне саттался, гель пашкета. Озюлся, туш тунги инилед. А ну, наке сезо ЭМЕЛЕРГЕ мен биаха гирдим, биаха гирдим, ДЕП, немет панакайта чылутруб. Ещ э, жалабалар жоғ,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 ошон чун бол саяси кого-то умез атрыга бол деген процедурный немелер кені кандидатура была неправильной. Азросо, поскольку гендерный баланс был неправильным, Ахехачнен Орумбасаре, Азросо, Ахехачнен Джаокта, Азросо, Ахехачнен Джаокта, Ахехачнен Джаокта, Ормбассарвар, вар, Бирли Ормбассарвишти. Ормбассарвишти был Джол Бербей, Коллой Друппай, Чаннак, Тюшко, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, закон Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Бербей, Джол Истендегин Альбалавосо, Джирбачел Дэмбери, Ахехачет. А я вижу, что люди, которые знают только Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Ахехачет, Да, Ну, если позвольте, я тогда еще дальше продолжу. Да? Да. Ну, я хотел бы просто всем ко всем обратиться с тем, чтобы на завтрашнем, например, завтра 13 вопроса в повестке дня Джоур Кенеша стоит голосование по решению комитета. Конечно, когда ежегодный доклад заслушивался депутатами, нам тоже было обидно, что этот ежегодный доклад до конца не заслушали. Но вообще, ну, этика государственного, этика вот наших народных избранников, она должна была быть так, чтобы до конца хотя бы заслушать. Но нам было обидно не из-за того, что они до конца не заслушали, и там что там что-то интересное было нам хотелось, чтобы она вот этот ежегодный доклад зачитала до конца и чтобы все люди услышали, насколько ежегодный доклад неправильно, он неправдивый. Потому что только на половине ее остановили и дальше не стали слушать. А надо было дослушать до конца, чтобы это было зафиксировано и телевидением, и газетами, и самими парламентариями, что в ежегодном докладе приводятся факты, не соответствующие действительности. Вот мы так хотели этого заслушать. Но потом но произошла процедурная, конечно, ошибка, потому что комитет должен был до значит, сессии, до парламентского слушания, комитет должен был вынести свое решение, принять или не принять. А вот это принять к сведению Такого, конечно, нет в юриспруденции, такого понять, принять к сведению. Но, видите, они там выкрутились, сказали, что ну, есть же слово принять. Вы проголосовали и сказали не принять. Не принимайте к сведению, значит, ежегодный доклад не принят. Но это было предложение уже фракции Атаджурт, а, вот, а предложение фракции Аджур, оно ставится не по ежегодному докладу, а оно должно, вот, например, как завтра ставиться о доверии и недоверии. Вот. И поэтому завтра будет голосование о, да, э, не уже о принятии ежегодно доклада, он не принят, а о доверии и недоверии. Э, и после этого происходит со, э, ну, процедурно, собирается комиссия в, в, в нечетном количестве. Это может три человека, это может пять человек, которые потом готовят постановление о э, значит, лишении полномочий э, омбудсмена. Поэтому на сегодняшний день омбудсмен пока считается работающим. А вот работающим. Скажите, пожалуйста, а вот э, то, что вот жалобы да, со стороны сотрудников, Из самих, вот, ею уволенных только четыре а. человека, а. вот, которые уволены под приказом там, за несоответствие, за не... Который, это, как, кр... Кроме, кроме тех, которые, например, пенсионный возраст подошел, это, а остальные все, они, остальные все, просто не выдержав, сами написали заявление. Это вынуждено было сделано, потому что если значит, она за человеком объявляет ему один выговор, потом второй выговор, ну у всех, конечно, в душе... Есть борцы, которые борются, вот четыре человека, которые сейчас в суде доказывают свою неправоту. А есть люди, которые, ну, может быть, это малодушие, которые после двух выговоров написали заявление и ушли. Это, это вынужденная мера была. А вот скажите, вы как бы это, да, вы бывший, да, Я бывший сотрудник, да. Нет, э, ну, на сегодняшний день уже е, принято решение, э, ежегодный доклад не принят. А непринятие ежегодного доклада э, это автоматическое лишение ее полномочий. Остается только процедурно постановление Чеворкинеша, которое вот завтра будет создано комиссией завтра. Вот. Но гипотетически можно было бы там рассуждать, но ну, уже что рассуждать, если уже принято решение, она полномочий лишилась. Я хотел просто, я думал, вы хотите задать вопрос, что если вот, люди, которые уволены, да, которые уволены, они обратно вернутся или не вернутся, вот, возврат э, уволенных людей э, только по решению суда. А те, которые написали сами заявление, они, естественно, будут на общих основаниях участвовать в конкурсах, э, проходить через комиссии, тем более сейчас по закону о госслужбе. Выбирает не комиссия в аппарате омбудсмена, где свои люди, а это выбирает госкадровая служба госкадровая служба и включает в резерв кадров. А из резерва кадров уже омбудсмен, ну будет новый, наверное, омбудсмен с двумя новыми заместителями. Это полное, вот грядет полное обновление руководства омбудсмена, потому что будет не, не будет ни одного человека, который как бы из старого руководства. Это полное обновление. Вот это, я думаю, что э, та реформа, которую добиваются очень многие руководители, здесь она сама по себе получилась. Так. А вот э, Вы лично э, кого видите в качестве главы аппарата омбудсмена и каким э, должен обладать э, качествами? Э, я, вот э, когда у нас политизирует должность омбудсмена, мне кажется, это неправильно, потому что омбудсмен, подотчетный орган, он э, подотчетен э, Джоорку Кенешу. В законе об омбудсмене так и написано, что мы э, являемся э, значит, структурным подразделением этого Джоорку Кенеша. Вот. И когда политизируют роль омбудсмена, что омбудсмен он должен э, там, политические решения какие-то принимать, нет. В омбудсмен, я вам честно скажу, когда люди становятся не сотрудниками омбудсмена, а где-то со стороны, да, про омбудсмен никто и не знает. Вот Из обычных людей никто и не знает, кто такой омбудсмен. Это даже мои родственники. Вот. До такого доходит. В омбудсмен обращаются самые обездоленные, самые вот Униженные люди, которые не нашли э, понимания ни у прокуратуры, ни у милиции, ни у судов, э, ни у какого-то там гос государственного органа, они не нашли понимания, они обращались везде, и везде закрытая стена, и они обращаются к омбудсмену. Здесь не может быть никакой политики, омбудсмен должен заниматься именно вот этими, потому что те же в СИЗО сидящие, э, значит, задержанные по Кемпирабаду, они же сидят не одни единственные. Там в СИЗО сидят люди, которые украли там, корову, там, и незаконно его обвинили, курицу украли, незаконно обвинили. Но почему омбусмен должен смотреть только тех, кто медийные люди, кто, у кого фамилии вот, Самаин? Омбусмен должен смотреть простых людей. А медийные люди, на мой счет, это, это чисто мое мнение, медийные люди, они могут защитить, их имя может защитить себя само. Есть адвокаты, есть прокуратуры, есть э, вот те же НПО, которые защищают э, их. А обычного, простого, обездоленного человека никто не защищает. И он обращается к нам, и еще и мы не, не будем защищать. Это очень неправильно, и э, политизировать роль омбудсмена нельзя в этом случае. И точно так же, вот, как я э, уже повторюсь, э, омбудсмена увольняют не за то, что она не, э, работала и кому-то наступила на хвост. Она, вот за весь этот год, она вела соглашательскую политику со всеми. Министр сказал, что нет такого, она соглашается. Генеральный прокурор сказал, что нет нарушений, она соглашается. Из Белого дома поступило э, заявление, сходи к имперабадцам, скажи, что никаких от них жалоб нет. Она ходит и пишет, что никаких жалоб нет. Это. Где здесь политика, я не могу понять. За что ее Белый дом должен ненавидеть, если она исполняет все их прихоти? Потому что, поэтому здесь вот когда общественность, НПО, вот эти вот э, либеральные общественности, она говорит, что омбудсмена увольняют за то, что у нее свободолюбивые взгляды. Ничего подобного. У омбудсмена нет свободолюбивых взглядов. Это омбудсмен-временщик, это омбудсмен-соглашатель, это омбудсмен-подчиненный э, э, э, властям. А омбусмен должен стоять над властью. Но тогда это надо законодательно оформить. А если законодательно оформить, то у нас э, включается принцип крыгышлока. Она потом скажет, что ты... Вот. И поэтому у нас, э, вот как в Конституции есть принцип противовеса, чтобы все ветви власти были немножко это, друг другу противовес. Точно так же, наверное, сделал. Сделан и закон об омбудсмене. Вот. И вот эта статья, по которой омбудсмен может лишиться своей должности, всех омбудсменов, это как бы Ахиллесова пятака, это ежегодный доклад. Только на ежегодном докладе можно будет омбудсмена как бы уволить. А в остальных случаях никакого. омбудсмен не подлежит уголовной ответственности в течение двух лет, даже после того, как его сняли. Даже если его сняли за нарушение. Омбусмен не подлежит уголовной ответственности. Омбусмен, значит, может снять только по собственному заявлению. Это вот как Утурбаев у нас ушел по собственному заявлению. Тухон Мамытов ушел по... Я со всеми омбусменами работал. И, ну, вот второй омбусмен, кто... А вот это Бобиков, который судится это... Второй это на моей памяти второй омбудсмен, которого коллектив просит уйти, и коллектив добился того, что омбудсмена сняли. Первым был Турсумбек Акум, второй вот Атыр А Остальные омбудсмены, они как законно пришли, законно ушли. Да, с 2008 года я работаю в Институте омбудсмена до 2022 до прошлого года. Я, я работал советником омбудсмена, я работал помощником омбудсмена, заведующим двух отделов был. Я ушел в двадцать втором году с должности главного специалиста социального отдела. Я просто не согласен был с методами руководства омбудсмена. Я по собственному желанию ушел, чтобы я мог Открыто вот так вот выступать, потому что закон о госслужбе не позволяет выступать государственному служащему против своего руководства, кроме, кроме случая, когда коллектив написал в Джогург Кенеш 38 подписей коллектива, это не подписи тех, которые уволились или кто не работает. 38 подписей ⁇ это действующих сотрудников Института омбудсменов Джорджия Кенеш. 38. Все 38. Это позволяет закон, потому что Джорджия Кенеш вышестоящая инстанция Института омбудсмена. Потому что когда Атерабдрахматов везде говорит, что против нее действует... Вы сказали, что закон о не а здесь... Нет, нет. Закон о не позволяет э, выступать против своего э, руководителя в средствах массовой информации, в публичной. А написать заявление в вышестоящую инстанцию, это закон позволяет. Да. Я теперь представлю, это Бобя Кафнурджан, человек, которого, которого омусмен уволил. Вот прям приказном порядке уволил, и на сегодняшний день идут суды, на сегодняшний день уже прошло несколько заседаний, и ну, суды уже вот скоро, он сейчас сам познакомит вас с тем, как суд. сотрудник аппарата Омбусмана Бобеков Нуржана или инспектор аппарата Омбусмана. Хочу сказать, что после избрания отра драхматой... Афикаче Республики. В аппарате омбудсмена начались гонения, преследования неугодных, преследования тех, кто не согласен с ее мнением. За любые мелкие нарушения, там даже за 15-минутное опоздание, проводились служебные расследования. И на основе этих служебных расследований объявлялись дисциплинарные изыскания. Буквально за месяц она уволила около 30 сотрудников, которые у них были не согласны с ней. Они уволились под... так как Абдрахматова оказала на них колоссальное моральное, психологическое давление, и они просто поняли, что, им, что они не сработаются с ней и дальнейшая э, работа там бессмысленно. А, что касается меня, э, э, э, так, а, так как я поддержал э, этих сотрудников после того как после их увольнения они написали обращение в Дзюоркенеш, и я был один из тех, кто единственный сотрудник, который подписал, поддержал их. А остальные действующие сотрудники просто побоялись э, подписываться заявление так как боялись увольнения, преследования, но так как со стороны Абдрахматовой были совершены грубейшие нарушения трудового законодательства, я подписал и поддержал бывших сотрудников, и с этого момента она начала преследовать меня. То есть она начала по надуманным основаниям налагать на меня взыскание в виде выговора. Ну, например, первый выговор я получил за то, что я выполнял свои функциональные обязанности. Я в соответствии с законом о порядке рассмотрения обращений граждан рассматривал заявление поступившего в аппарат Омбусмена. И так как я являюсь исполнителем, я подготовил проекты, Ответа по этому заявлению в соответствии с законом о порядке рассмотрения, рассмотрения обращения граждан. После того, как я подготовил этот проект ответа, я внес на подпись заместителю Ахихачи. Они все подписали, но Абдрахматова решила, что это незаконный этот ответ и провела, это, назначила там служебное расследование. Якобы этот это ответ является отпиской. Но так как это, этот ответ был уже подписан руководством, то есть он, этот ответ он соответствовал закону о порядке рассмотрения обращения граждан. То есть я свою работу сделал полностью на основании закона, но несмотря на это она мне объявила выговор. Следующий, следующее дисциплинарное изыскание в виде строгого выговора, она мне объявила за то, что я не, это, не выполнил указания представителя НПО. То, то есть, так как я являюсь государственным служащим, я не обязан выполнять указания представителя неправительственных организаций. И дело в том, что мы с этими представителями НПО проводили совместный мониторинг правоохранительных органов, и в ходе которого этот э, это представитель Калым Шамы, да, учредителем которого является Азиза Абдрасулова, э, то есть этот э, представитель НПО написал на меня жалобу в адрес Абдрахматовой. Э, э, ну, так как я, вот, э, я не обязан выполнять указания э, представителя НПО, я я написал, сказал, что я не обязан выполнять указания. Но несмотря на это, э, мне объявили строгий выговор э, по надум, надуманном обвинении. Э, э, э, то есть, можно еще до конца, конца расскажу? То есть я, я хочу сказать, что, да, что да, после, да, после своего избрания. В кабинете Абдрахматова постоянно были, находились представители неправительственных организаций, представители международных организаций. То есть заходили постоянно к ней в кабинет, но о содержании этих разговоров она сотрудников аппарата не посвящала, не рассказывала о чем они разговаривали, какая работа. И в свою очередь эти представители НПО и международных организаций тоже не делились с нами, да, сотрудниками Какая работа там проводится, ну или намечается, какие планы. То есть и вот это последнее выступление Абдрахматовой в в котором она говорит, что в Кыргызстане нарушается право человека, это, конечно, абсурд. Это говорит о том, что она выполняет заказ международных организаций и неправительственных организаций. А скажите, пожалуйста, аппарату. Аппарат «Омбусмена» является государственными учреждениями и финансируется без бюджета. Но, если я не ошибаюсь, вот за последний год ее посещали десятки раз представители этих международных организаций. И напрямую заходили к ней в кабинет, и в кабинет никого не пускали из сотрудников. А мы даже не знали, о чем они разговаривают, о чем там идет речь, Полностью мы были ну, неинформированы, о чем там, какие планы там обсуждались. Э, ну, из, просто исходя из того, что на своем примере, э, из того, что представитель НПО э, написал на меня жалобу, и Аудрахмата вот, удовлетворила их, их жалобу, я просто прихожу к выводу, что э, она выполняет заказ от международных организаций, да, там... Представительство ООН в Кыргызстане, э, НПО, там, э, То есть ее это доклад вообще не соответствует действительности. А вот на Кырпыске можно вот, да. вашу историю, да, вот, как, с был хозяйкеллеры, хосим кызм жезап, дюмуштан алганда, отсюда наши адамды, хозяйкеллер жды алганда, моралды ксамулып, слер, конкурс на YouTube, я думаю, что это неизвестно, это неизвестно, это неизвестно, это Ошо ормбар, говорю тебе ормбар, был республикан. Мамелекетті қызматкерлерінің этикасы бусты жала-жауап жұмыштан кеттергенде. Ахикатшының негізгі Ишмердөлігі адам Бирок Абдрахматаны Деньги были ми, и все места были. Адам Дармин, элементарный, я не знаю, как это делать, я не знаю, как это делать. өзі не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. Я не знаю, как это делать. А ты также, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова, Абдрахматова,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 Абдрахматова Абдрахматова, Раз вот по, как раз по кадровой э, политике Абдрахмата, я упустил еще один момент, по кадровой политике Абдрахмата получается так, когда она пришла э, в аппаратом смена, то по закону она, значит, с собой привела советника и помощника. Это патронатные должности, которые назначаются без конкурса, без ничего э, и э, назначаются ей лично, персонально. На сегодняшний день ее советник в числе тех, который подписывает заявление против Атыра Абдрахматовой, который выступает на суде у Нурджана в защиту Нурджана. Это советник Атыра которого она сама, собственно, ручно привела. Это потом из тех вот 35 вакансий частично заполняются эти вакансии. Приходят вот кого она отобрала из резерва кадров, из своих знакомых, может быть, кого-то провела, они приходят месяц-два работают, и потом они уходят. Потому что они не выдерживают вот это вот, ее отношение к работе и вот, ну, ее отношение к людям. не выдерживают. Таких 5-6 человек, которых она сама приводит, они уходят от нее. Единственное, вот только советник который перешел на сторону коллектива, и он теперь выступает за коллектив против Абдрахматовой. Вот. Ну, помощник, это дело, конечно, абсолютно не, там, не обсуждается, потому что помощник есть помощника. Это чай принеси, портфель отнеси, дверь открой. Вот. Помощник у нее на сегодняшний день, тот же самый, та же самая девочка осталась. Вот. Но самое главное, советник, который... И ведет какую-то идеологическую работу в институте омбудсмена, он пришел вместе с ней, но теперь он выступает против нее. Вот я поэтому хотел сказать. Вот. А те остальные, кто на месяц-два на два приходили посмотреть, присмотреться, как-то увидеть, что это такое институт омбудсмена, это, конечно, не профессионалы, вот. их осуждать нельзя, потому что, может быть, они ошибочно пришли, на работу, но факт то, что это при ней пришли 5-6 человек, а больше никого и не было. Только уходят. Люди только уходят. Никто не приходит. Это, а, несмотря на то, что заработная плата а, при а, Мамытове, вот, когда был омбудсмен Мамытов, была поднята в два раза. В два раза была поднята заработная плата и, в принципе, неплохая заработная плата. Об этом речи не может быть, что кто-то из института омственно жалуется на свою заработную плату. Несмотря на это, люди не идут в институт омственно, или те, кто пришли, они уходят оттуда, не удовлетворившись Я оспариваю приказ о моем увольнении за якобы этический проступок. Ну, в общем, дело в том, что если... Ну, это выдуманное, на самом деле это просто выдуманное, да, это обвинение было, ну, и выдуманное служебное расследование. На судебном процессе, я вот сейчас проходит судебный процесс. Дело в том, что меня уволили за этический простук, за якобы, но они, сама вот эта комиссия по этике, которая вынесла представление о моем увольнении, которую Абдрахматова подписала, сама эта комиссия нарушила процедуру проведения служебного расследования. То есть, когда в мой адрес поступила жалоба, эта комиссия по этике, она должна была провести со мной беседу, пригласить меня, а этого не было сделано. То есть это уже является нарушением закона. Это от Ильич, может. Что за... а, ну если раз так э, э, говорить о том, что э, причину, то причина является то, что я же говорю, что с момента того, после того, как я подписал заявление бывших сотрудников э, уволенных абдрахматовой в адрес. Вот подожди, я вот, вот, дайте расскажу, я же вам поясняю, с чего все началось. Это мое увольнение, оно результат не, не одного дня и не одного там э, то, действия. Это э, результат того, что я был подвергнут преследованию со стороны Абдрахматовой, за то, что я подписал, поддержал уволенных ею сотрудников, которые написали за обращение Джоркинеш. ниш Но просто дело в том, что обращение этих сотрудников э, Джорки не было рассмотрено так, как всем вы знаете, в прошлом году произошли трагические события да, вот, на юге. И, после, и просто вот, и поэтому в это время Джуркинвеш и обращение не стал рассматривать. Да, и, ну, я не знаю, по каким причинам не стали рассматривать. сотрудница да? А формальная причина того, что я вот э, после того, как указан президента, в августе начали, началось повышение зарплаты, Абдрахматова, она начала уже урезать зарплату сотрудникам, в том числе и мне. Особенно мне она, вы знаете, да, есть в зарплате есть надбавки, да? То есть, она эти надбавки, она мне практически ничего, это 0% выделяла. То есть, это получается, с августа, с августа месяца, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, она мне урезала надбавки. И она не объясняла, на каком основании мне урезали, урезали зарплату. То есть объяснений со с ее стороны не было. А? Я написал суд, заявление, суд, что я могу еще сделать? Нет, а это формально вот правильно вот, формально явилось то, что я опоздал на минут 15 на работу. На 15 минут на работу опоздал и Заведующая отдела кадров Тина Абдрахманова, она пришла, ворвалась ко мне в кабинет и начала на меня кричать. То есть им можно нарушать этику, да? То есть они могут сотрудниками так на повышенных тонах обращаться, Ну я просто сказал ей просто одно слово, и она, конечно, там не выдержала. То есть они в течение года издевались на мной, и я просто за год всего лишь один ответил одним словом только, ну, не, это слово не, не ну, то, то есть ответила и тем же. Ну, короче, вот за это, после... Да, и за это, да, якобы за этический проступок, она буквально за один день меня увольняет, не проводит никаких этих процедур предусмотренных законодательством. То есть мне должны были пригласить комиссии по этике, выяснить, поговорить, что ну, этого дела было, не было сделано, и я вот обратился в суд. Судебный процесс уже, уже заканчивается, уже трения начнутся скоро, и надеюсь, что суд примет справедливое решение. А -а -а. Да. Еще вопросы? Нет. Ну, если вопросов нет, да, мы на этом да. Хорошо, да. спасибо. Спасибо, спасибо, вам. спасибо. Большое спасибо. А -а -а. Было Надеюсь, было интересно.